Ты отравилась ядом местных бабочек и потеряла сознание. О, проснулась. А, ну, что это вы делаете? Еду готовлю. А я зашиваю изорванную одежду. Ну, а я руку вожу. Вы же говорили, что времени нет. Ну, да. Но надо было кое в чем удостовериться. Ну, раз уж Сагири проснулась, почему бы нам не взять и не обсудить все, что мы узнали? Давайте. Это же сухой паёк. Ты что, не мог чего получше приготовить? Я обследовал остров, пока искал съестное. Начну сразу с вывода. Ничего похожего на этот плод я не нашел. Где-то он может и быть. А ты уверен, что отличил бы его с одного взгляда? Я про него впервые узнал на этом задании. Заодно я кое-что разузнал о местных растениях. Большинство можно найти и на родине. Хотя было несколько и незнакомых цветов. Мы сейчас рядом с Рюкью. Возможно, занесло оттуда. Несколько цветков были похожи на те, что росли на саму. Что, если большая часть местной флоры – это зацветшие люди? Все сразу встает на свои места. Что за не переживай, я такие цветы не рвал. Я не видел здесь таких мандаринок. Я сомневаюсь, что человек мог бы здесь выжить. Все Тут слишком опасно. Я разрубила одного. У него были кости с мышцами. Но внутренностей, а еще... Гениталий? Я их не заметила. Так они без писюнов все. Такое чувство, будто животных на тело человека налепили. Весь этот остров будто недоделанный. Чудовища пугающие, но при этом глупые. Но при этом будто бы созданы человеческой рукой. Остров загадок, к которому никак не удается подступиться. Сами эти существа без органов уже наводка на эликсир бессмертия. Вполне вероятно, что он и правда есть. Я его найду. Надо. Если только мы не сдохли уже где-то, и это не настоящее царство мертвых. Первым делом нам следует изучить этих чудовищ, Сагири, возвращайся на судни в Японию. О чем вы? Я займу твое место палача. Ты дочь главы рода Ямада, а лишь потом самурай. Едва ли Баков устанет протестовать, если я тебя подменю? Уезжай, Сагири. Мой долг – это быть тут. Ответь мне честно, сумеешь ли ты сейчас казнить Габимару? Действительно, твое мастерство похвально. Но ты училась быть палачом, проверщицей клинков. Тебе явно не хватит сил, чтобы выжить на этом острове. И все от того, что ты женщина. А с чего вы решили, что вернуться назад будет просто? Большая часть самураев так и не смогла выбраться отсюда. Короче, надо валить с этого острова. Что толку бежать с острова, если без эликсира меня просто казнят? Просто доверься мне. Я обязательно довезу тебя до дома. Вон, смотри! Это наверняка судно куфу Дури, не обнажай клинок! <свист> Большинство животных реагируют на угрозу и блестяшки. Короли, это а мне небесное! Позволь отдохнуть в вашем селении. А что это такое? Общее название для тех, кто не подчинился Бакуфу и живет своей культурой в горах. Ротта Кугава считает вас всех мятежниками. <мас> вот мы наконец и избавились от всех санка в округе. Прости меня, деда! О! Нас окружили! Это точно божья кара. Кара за то, что по моей вине умерли дед наш народ. Да забудь обо мне и все! Пока я не пойму твой ответ, никуда я отсюда не уйду. Я уже еле держусь. Выносливости не хватает. Поторопись и объясни по-человечески. Я хочу узнать, хочешь ли умереть ты сам. Конечно же, я не хочу. Назад в горы я хочу. Ну раз так, то нам остается только одно. Выжить любой ценой! Кажется целая лодка! Прорвемся сквозь чудищ и уплывем на ней. Какой же ты сильный, ну ругай! От морских чудищ мы сбежали. Но в итоге вернулись на остров. Почти все местные течения разворачивают корабли назад. Пока не найдем то, что ведет отсюда, мы с эликсиром удрать не сможем. Давай с кровь кровью покупаемся вдвоем. как ты же самурай в цветах сумел вернуться. Что-то у тебя фигурка какая-то женственная слишком. Ну так я женщина. Чего? Ну пожалуйста, отвернись! Слушай, ты меня своей смелостью поразил. Выберемся отсюда, женись на мне. Как, как, как бы это ни было, пора подводить итоги. Первым делом, нам надо обойти остров кругом и найти нужное течение. Надо найти товарищей, что помогут нам уплыть. Сказать по правде, в чем то я согласен с Генжи. Но есть у меня и другое мнение. Вы нужны нам, чтобы в случае чего быстро его утихомирить. Нынешний Габимару сильно отличается от того, который убивал на берегу. Есть впечатление, что он пытался вас спасти. Возможно, из-за того, что на родину можно вернуться только отрядом из двух. Вы не догадываетесь, почему он изменился? Не подходи. Нам с вами будет здесь намного проще. Пожалуйста, не поймите превратно. Ты что, и по ночам собираешься за мной следить? Мы со Сеймонами дежурим по очереди. А чем сейчас заняты остальные пары? С каждым мгновением задумка Сёгуна выглядит все нелепее. Самураи лишь следуют приказам. А ну, ну, тогда... Ты просто первый. Просто хотел спросить, стало ли тебе лучше? Что? Ты чего так удивилась? Да так, от неожиданности. Просто из-за раны, что я нанес, яд разошелся по твоему организму быстро. Поэтому я и хотел того. Но надо было кое в чем удостовериться. Тем более, что я перед тобой в долгу. Благодаря тебе я успокоился. А если воины и вагокуры высадятся тут, я просто их перебью. Благодаря тебе я решил жить женой. Поиск эликсира лишь миг, а вместе мы будем вечность. Ты очень сильный. Уж кто бы говорил, ты даже сильнее меня. Если что, я это с одного взгляда на человека понимаю. Причем это не просто чувство. У тебя точно есть особенная сила. А ты чего удивилась? Знаешь, как у нас в деревне говорили? Человеку не понять собственной силы, пока не наломает дров. Все мы на удивление похожи. Пока сидим без дела. Ты подготовилась уплывать? Большое спасибо за предложение. И все же я останусь. Я не позволю женщине стать во главе рода. Живи, как обычная, девушка. Чужие будут косы смотреть, если я останусь лишь дочерью Асы Головореза. Но если выберу жизнь воина, родные возненавидят. Я прошу вас, увидьте во мне не женщину, а самурая. Простите меня за грубость. И позвольте жить, как хочу я! Я больше не покажу с ремонт, кто нам мешает. Я желаю выбирать. Самостоятельно. Прошу вас, поймите меня. Ты оскорбила мой слуг. То, о чем ты говоришь, не жизнь самурая. Это не место для женщин и детей. Что? Но когда? Во время войны меч всегда можно снять с кого-то. Да как ты смеешь? Катана – это душа воина. А ты посмела украсть мою...